Всем добрый день, меня зовут Олег Своров, и я решил записать курс «Как без опыта сварить металлический стол-штатив». Почему я решил записать этот курс? Ведь в наше время как на ютубе, так и на других платформах полно видео видеоинформации, в которой хорошие специалисты своего дела рассказывают о том, как проводить сварочные работы. Во-первых, потому что я работаю инженером по сварке, и я хорошо знаю, что сварка ⁇ это прикладные технологии, но далеко не каждый хороший сварщик сможет сварить полностью готовую конструкцию. Во-вторых, в своем курсе я даю в том числе информацию о технике безопасности при проведении сварочных работ, о том, как правильно пользоваться инструментом для резки труб как правильно подготовить кромки для сварки непосредственно как проводить сварочные работы в третьих в своем курсе я рассказываю о том как освоить самый универсальный прием сварки покрытыми электродами и таким образом в течение нескольких часов вы уже сможете качественно сварить сварочный наплавить сварные швы кому будет полезен мой курс Ну, в первую очередь мой курс будет полезен тем кто давно хотел освоить сварочные работы но по каким-либо причинам до сих пор этого не сделал и во вторых мой курс будет полезен начинающим сварщикам которые пока еще сваривали достаточно немного и у них возможно есть некоторые вопросы на которые они до сих пор не получили ответ какая польза будет от моего курса после его окончания после окончания моего курса вы без труда сможете сварить конструкции аналогичные сварочному столу например это может быть навес мангал заборная секция, вы сможете без труда отремонтировать какую-либо конструкцию, деталь, подобрать сварочный ток, подобрать электрод, правильно настроить сварочный аппарат. И поэтому я всем рекомендую пройти по ссылке внизу и приобрести мой курс.